И всем привет друзья, с вами Альмир И в этом видео, друзья, мы будем выживать в Майнкрафте Ну давайте приступим Так, друзья, первым делом нам нужно рубить вот это дерево Давайте порубим его И, кстати, друзья, я немножко приболел, извините за этот хрипущий голос Голос, так сказать Вот и на этом видео, друзья, мы просто построим домик, и на следующей неделе мы продолжим выживать. А пока что мы просто построим домик. Соберем много дерева и сделаем из них так сказать доски дуба. Вот. Блин, что-то на Майнкрафт отлагает, друзья, извините. Или выйдет ролик с другом. Вы же хотите видео с другом, друзья? Давайте, если хотите, поставьте лайки. Я не против. Так, ментам я уже не достаю. Так, 12 деревьев нам не хватает. Так. Так вот добавим дерево. Так, вот, мы добыли 18 деревьев, друзья. Наверное, нам это хватит. Так, давайте выберем какое-нибудь хороший хорошее место, так сказать, и построим себе домик. Так, на вершине этого хомика невозможно. Тут этот шахт есть. Ну вот, ну пусть вот здесь. Так, давайте скрафтим вот доски есть друзья так один стак и 8 блоков. Этого наверное хватит. Так, вот построим.. Блин, майкра подлагает. Так, друзья, вот так вот строим такой домик. Ну, небольшой, пусть вот такой вот маленький. Уютненький зато будет хорошо. Так. так, вот так вот блин, слишком маленько получилось, друзья. Давайте изменим немножко. Вы поломали. Так, вот. Вот такой домик полноценно хватает, друзья. Так, блин, Майнкрафт сильно лагает, друзья. Блин, еще здесь какая-то шахта есть. Ну вот, мы это прикроем, так сказать, на другую серию. Короче, когда мы будем здесь выживать, тогда и мы его... Блин, упал. Тогда и мы его прикроем. Не прикроем, короче, закроем эту шахту. Нафига нам нужно? Так, вот так вот строим себе домик. Блин, сложно, немножко сложно. Так, и скрафтим себе верстачок. Поставим его сюда. И скрафтим дверь. Полублоки для крыш. Так, это вот все. Так, поставим дверьку. Так, все поставили. Так. И строим вот такую вот прикольную крышку. Крышка, блин крыши. так все готово Здесь сделаем так сейчас Так, и блин нужна лопата так давайте скрафтим лопату так меч нам еще пригодится так сказать Так, лопата, лопата. Так, и меч. Всё, так. Теперь вот, есть, друзья. Так, туда нельзя, ай, туда точнее. Друзья, э -э эта лопата была нужна, чтобы добыть нам песок. Вот я и добыл песок. Теперь нам нужна кирка. Ну что ж, пошли, точнее, скрафтим сперва нашу кирку. Палки и дерево. Дерево, дерево у меня закончилось. Так, ну ладно. Так, давайте опять добывать несколько деревьев, друзья. Папа, на Крипер. Крипер, привет! Давайте взорваться. Взорвись. Прикольный взрыв. Ну ладно. Так. Давай наши лопаты дерева. Так, этого хватит. Нам только нужно гирка. Так, вот мы вернулись домой. И скрафтим себе кирку. Так, вся кирка есть. Теперь пошли добывать себе. А, блин, это даже не было шахтой. Так. Почему интересно, днем появляются все эти мобы? Очень странно. Так, блин, там высоко. Здесь, ух ты, там. Друзья, там есть железо. Так, блин. Ёптвоё. Ну ладно, это железо мы доводим на следующий месяц, а точнее э, на следующий ролик, короче. Так, ну давай же возьмись. Так, я выделаю их. Блин, зарядка телефона, друзья, заканчивается. Надо быстрее заканчивать ролик. Так, короче, друзья. Наверное, мой телефон сейчас сдохнет. Если что, он быстрее включится, а и выключится. Я все равно этот ролик поставлю на YouTube. Так. Блин, нам... Интересно, зачем... А. Друзья, нам же, блин, надо было восемь блоков этого. Блин, короче, вот здесь только мы будем давать, друзья. Пофигу нам. Потому что заряд телефонов скоро закончится. Так, пять, шесть, блин, семь, Это нужно нам для печки. Так, так, так, блин, нужно подняться. Так, так друзья, так, друзья, вот я забыл 9 булыжников, сейчас будем крафтить себе, так скажем, вот печку. Ставим сюда. По случайно ее выбросил. я еще раз выбросил ну ладно так друзья давайте я, короче я потерял следующий свои... а друзья я вспомнил эту вот карту короче батарея сдохла и эту карту тоже так сказать телефон выключится выключился и тем самым Удалил мою карту. Вот, друзья. Так. Ну, наверное, хватит. Пошли. Пошли. Вот, друзья, здесь вот взорвался крипер. А этого места уже нету. и так сперва... нужно сделать вот так чтобы скрафтить себе потом эти все факелы так уголях есть и пески вот так вот я ну пока что Раз Пошли раз давать еще деревья. Друзья вас, вот скажите, какие вам деревья больше всего нравятся? Например, мне для... это березка, потому что она такая белая и красивая. Пишите, Пишите в комментариях, какие вы деревья. Нравятся? Же, я добываю деревья лопаты. Деревья. Вот так, так вот Дальше. надо. Так так, так, так, У меня, у меня 7 берет. Наверное, этого хватит. Так, так делаем доски. Делаем Из доски. этого. Эээ. Короче, Короче вы поняли. Как раз. Один сюда. Два сюда и наружу еще один. Вот сюда. Так, и стеклую у меня. Блин. Не хватило дерева. Вот сюда одно и другое туда. Сейчас быстренько сплавится готова вот так все друзья мы построили наш, наш домик вот такой вот уютненький домик так я удалил звук этого майнкрафта потому что мой голос не слышится точнее короче вы поняли ну ладно так примерно вот так вот у меня домик получился друзья сейчас вот покажу другого ракурса. вот так вот. На следующей серии мы будем убивать корову и добывать всякое меско. Так вот, друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и делитесь мнениями в комментариях. Я с вами не прощаюсь, увидимся на следующем ролике. А пока что, всем пока.